Меня зовут Андрей. Я из Кишинева. Я бы хотел рассказать небольшую историю о себе, о том, как я понял, что я гей и отличается от своих сверстников. Еще в детском саду я понимал и осознавал тот факт, что мне нравятся мальчики. Я отружил больше с девочками. И мне нравилось смотреть на парней в то время, и, но я не мог понять, что со мной, но понимал, что я особенный ребенок. Я подрос, пошел учиться в школу. Там я понимал и уже больше осознавал тот факт, что я гей, и мне продолжали нравиться мальчики, парни. В школьные годы я иногда подвергался насмешкам, со стороны одноклассников. Но в любом случае среди них э, были люди, их было немного, но которые были моими друзьями. И мы остались друзьями и э, после школы, по окончанию. После окончания школы я пошел учиться в университет. Там я познакомился с такими же людьми как и я, с геями, с лесбиянками. Я стал понимать, что я не один такой, и нас много, что мы разные. В студенческие годы я также на лекциях подвергался насмешкам со стороны сокурсников и даже преподавателей. Странно, конечно, что даже преподаватели не понимали и Сами насмехались надо мной. Потом я понял, что независимо от того, какую бы должность человек не занимал, это не меняет мышление человека. И люди, даже занимая какую-то определенную должность, они могут быть э, просто гомофобными. Будучи студентом, я часто испытывал стрессы из-за того, что ежедневно сталкивался с непониманием э, людей с негативом. Мне было сложно справляться одному, потому что не с кем было поделиться этим, и мне не хотелось в дальнейшем лугать и скрывать правду со временем я решил рассказать о себе маме. С подготовленным материалом я пошел домой и передал маме в руки почитать. Там все было ясно написано и она с испуганным взглядом посмотрела на меня и спросила: « Неужели это про тебя? Я попросил ознакомиться сначала с материалом и позже мы поговорим об этом. Материала было много. Ну и мотивации было предостаточно, чтобы поскорее с этим ознакомиться. Мне не пришлось долго томиться в ожиданиях. Мама прочитала, посмотрела на меня. В ее глазах я увидел слезы, боль и разочарование. Она долго смотрела на меня, и я спросила, не хочет ли она мне что-нибудь сказать. Она меня обняла и сказала, что... Каким бы ты ни был, ты мой сын, я буду любить тебя таким, какой ты есть. Прошло время, я не могу сказать, что было и стало легче. Просто я был свободней, мне стало легче жить, потому что обо мне уже знала мама, обо мне знали уже многие друзья и сестры. Я был рад этому, потому что я уже ощущал себя свободным. Я знаю, что у нас в Молдове живут много молодых людей, подростков, геи, лесбиянки, бисексуалы, которые живут двойной жизнью и скрывают правду о себе. Боятся рассказать своим родителям, друзьям то, кем они являются на самом деле. Я сказал вам свою историю как пример для того, чтобы в дальнейшем, может быть, кому-то помогло, и вы не боялись признаться своим близким и друзьям, что вы не такие, как все. Я хочу, я уверен, что если вы это сделаете, вам будет намного легче. Вы сможете жить свободной жизнью, не прятаться и любить того, кого вы хотите любить. И я уверен, что с того момента все изменится к лучшему.